приветствую вас девы посмотрим сегодня что вам предлагает месяц ноябрь сам по себе месяц достаточно непростой особенно начало и конец серединка будет попроще повеселее ну, давайте подробнее. Начнется этот месяц несколько напряженного аспекта. Это будет оппозиция. Вот видите, как она ярко выглядит, ярко-красного цвета между вашим третьим и девятым домом. Венера будет находиться в третьем доме, образовываете позицию вместе с Солнцем, Кураном. Третий дом это поездки, это контакты, это ваши взаимоотношения с ближайшей родней. Здесь конечно, будет наблюдаться ваша активность, но и, возможно, какие-то импульсивные движения, которые вы, не, которые вы не планировали. Ну, Вы очень такой склонный к планированию человек, поэтому для вас любая импульсивность, она, конечно, нежелательна. Она выводит вас в состояние равновесия. Но здесь придется действовать достаточно быстро и неожиданно. Возможно, у кого-то возникнет необходимость в вашей помощи. И вам придется все бросить, сорваться с места и бежать. Так, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6. Да, похоже, что это может быть что-то связано со здоровьем кого-то из ваших знакомых или близких. А также здесь могут быть еще и по работе непредвиденные командировки и поездки. 9, 10... Аспект смягчится от Венеры к Нептуну. Нептун будет в вашем символическом доме партнерства. Благоприятное, кстати, время для общения со своим партнером, вообще со своей любовью. Вы будете в очень таком хорошем творческом настроении. Даже, может быть, вам как-то будет интересно провести эти дни по-другому. В чем-то захочется проявить свою творческую активность. Но... Смотрите, не забывайте о делах насущных. Вообще можно сказать, что в этом месяце вы будете слишком много думать о семье, вы будете эмоционально включены во все происходящие процессы. Вам даже может захотеться выступить для кого-то спонсором. Можете быть, так знаете, немножко мечтательны, чувствительны и сентиментальным. Несмотря на Венеру в падении, ну... Вот такое качество может быть, поскольку, проходя по Скорпиону, она будет образовывать аспект к Нептуну, а Нептуна всегда все немножечко, так знаете, затуманивает. С 12 по 15 Венера будет образовывать аспект к вашему восьмому дому. Восьмой дом – дом денег вашего партнера, дом секса, дом связан с финансовой сферой, в принципе, с чужими ресурсами. Ну и вы знаете, в это время обязательно нужно что-то делать, не время сидеть на месте, можно что-то очень выгодно продать, можно что-то приобрести, можно хорошо заработать. Ну Вот какая-то удача по теме 8-го, 3 дома будет к вам идти. Ну, третий дом – это короткие поездки, это общение в принципе, это любые связи, любое общение. Ну, а восьмое, я уже сказала, с какими темами он тесно связан. Теперь по шестнадцатому-семнадцатому. Значит, здесь… Меркурий практически, видите, в обнимочку с Венерой будет переходить из вашего третьего в четвертый в дом семьи. Значит, начнется активизация вашего внимания, особенно эмоционального и чувственного в делах семейных. Захочется как-то быть больше общительными, более открытыми со своими близкими, что-то организовывать, местные праздники. Может быть, какие-то совместные поездки на основе совместных увлечений, каких-то планов, целей. Ну, что-то будет у вас идти совершенно в другом русле. Немножко, знаете, так с работы вы переключитесь на такое то свое творческое вдохновение. Вплывают темы за границей. Я даже думаю, что у кого-то появится возможность куда-то съездить. ну Посмотрим чуть позже. 18-19 будет напряженный аспект. И для взаимоотношения с вашими партнерами. То есть, если они ваши партнеры. Смотрим. Нептун в символическом седьмом доме будет в точном аспекте к Марсу. Марс это ваш десятый. Правильно, да, 12-10. Значит, с каким-то человеком, который имеет для вас, либо имел в прошлом по ретроградности Марса, какое-то очень важное значение, авторитетное. Вот с ним, возможно, какие-то острые конфликтные ситуации, или же появление обманщика, высшего обманщика из вашей жизни, вашего окружении Поэтому будьте бдительны. То есть, если вы уже когда-то раньше с кем-то что-то закончили, какое-либо взаимодействие, то уже не стоит этого начинать. Тем более еще по коридору затмений тут все должно уже было быть закончено. Хотя есть предпосылки к тому, что вокруг, возле вас может находиться человек, который ну, очень сильно вас заинтересован. Но все, что ему от вас нужно, это личная выгода. То есть как личность вы его не интересуете, его интересует какой-то ваш ресурс. Этот человек имеет определенную власть, определенное положение в обществе, может иметь даже свой бизнес, ну, будьте осторожны. Если говорить о вашей финансовой сфере, то в течение всего месяца она будет достаточно неплохой, тем более, что управитель второго дома Венеры, она вначале будет в доме поезда, контактов, то есть деньги будут зависеть от вашей контактности, коммуникабельности, затем перейдет в... Четвертый, и здесь ну, будет наиболее благоприятная ситуация для тех, кто работает сам на себя, либо у кого заработки связаны со сферой, э, с творческой сферой. Ну, у вас как-то постоянно в течение месяца могут быть какие-то интересные предложения, вы будете постоянно пользоваться спросом. В доме, в семье все достаточно стабильно. Для мужчин ситуация, когда... Ну, его женщина, жена от него постоянно что-то хочет, то ну, а для женщин, наоборот, вы сами можете выступать в такой роли. 25-26 будет благоприятный аспект для того, чтобы, например, устроить какой-то грандиозный праздник какое-то очень интересное мероприятие. Возможно, получение какой-то суммы денег или подарков. Ну. Крайне благоприятна будет ситуация, особенно вот для, для вашей семьи и для вас в своей семье. Так, Еще по любовной тематике. Ну, здесь, знаете, могут быть мысли о расширении, то есть, либо ожидания, может быть, у вас... Расстояние с тем человеком, ну те, кто не в паре, ну я имею в виду не, не в браке. У кого пара, у вас возможно расстояние со своим человеком любимым, а у кого нет такого, то ну, есть мысли о том, чтобы ну, то что сделать для того, чтобы ну, он появился. Но это только размышления. Я не вижу пока никаких активных действий. Я бы сказала еще так, что для тех, у кого есть любовь на данный момент, она все стабильно, без каких-либо кризисных нюансов. 28-29 здесь будет снова напряжение от Марса к Меркурию, к Венере вашем четвертом. Ну, знаете, какой-то резкий период, он вроде бы как и похож на противостояние, но он сглаживается сглаживается чем сглаживается сатурном знаете такое ощущение что люди могут прийти к некому общему компромиссу вот как будто бы несмотря ни на что на какие-то свои там личные претензии все равно вас будет сплачивать с вашим партнером какая-то ну, более главная общая цель, ради которой вы объединитесь. Ну, так, если подытожить, что... подытожить этот месяц, то вы в этом месяце будете максимально активны, будет очень много общения, будет много передвижения, общения. И вы будете, ну, как-то даже, знаете, порой не успевать фильтровать все свое окружение. Больше похоже, знаете, как на суматоху. Супер каких-то ну, важных, значимых событий вроде как не должно быть, но есть указание на то, что все-таки обратите внимание на свое здоровье. Там пройдите какое-то обследование, может быть, нужно будет что-то подлечить. Ну, а с различными искусителями, манипуляторами, я думаю, вы сами разберетесь. 8 ноября было. Лунное затмение в Тельце. Это затмение закрыло коридор затмений. И я о нем делала отдельный прогноз. Я ставлю ссылочку. Может быть, кому-то будет интересно еще раз посмотреть. Для вас это тема 3-9 дома. Ну, что-то скрытое должно уже было стать явным для вас. И вы должны были по этим темам принять какие-то важные решения в вашей жизни. 23 числа будет новолуние знаки зодиака стрелец стрелец для вас это четвертый дом раз, два, три, четыре, четвертый дом ага, в вашем четвертом доме будет затмение, новолуние что-то интересное будет происходить ну я подготовлю потом по поводу отдельный прогноз будете следить за анонсом так, кому интересно а, гадание по книге перемен то остаемся и смотрим Хорошо, если характерной чертой вашего нынешнего поведения будет сдержанность. Отнеситесь внимательно к переменам в контактах с людьми, попытайтесь оцени оценивать их действия менее критично. Исполнение желаний и надежд проблематично. Будьте экономны, внутренне подготовьтесь к тому, что скоро последуют неожиданные события, не сулящие вам ничего благоприятного. Ну Что ж, несмотря на такой малообнадеживающий конец предсказания, все-таки желаю вам очень благоприятного ноября. Пожалуйста, ставьте ваши лайки, кому интересно, пишите комментарии. До встречи в следующих видео.